Okay. <свят> Однажды мне позвонил мой дистрибьютор, который был в ранге директора, и попросил сходить с ним на встречу с его кандидатом. Я был немного удивлен, ведь он уже был директором, и у него сложилась неплохая сеть. Он уже был очень опытен в бизнесе, я это знал точно. Почему же тогда он звонит мне и просит меня сходить с ним на встречу два на одного? Позже я узнал причину. Оказывается, мы должны были встретиться с исполнительным директором мультимиллиардной компании. Я думаю, что этот человек зарабатывал 5 или 10 миллионов долларов в год. Это очень известная торговая компания, если я скажу ее название вслух, то все сразу поймут, о какой компании я говорю. Так вот, этот исполнительный директор зарабатывал по 5-10 миллионов долларов в год, а в самый удачный год он зарабатывал и все 20 миллионов. Он ходил в одну церковь с моим директором. И однажды в субботу мой директор подошел к нему и сказал, «Тони, я хочу поговорить с тобой об одной интересной бизнес-возможности. Мы можем с тобой встретиться». Тони ответил «Да». И назначил встречу в своем офисе. Как вы узнаете дальше из тренинга, это неправильно, когда вы назначаете встречу с человеком в его офисе. Это не работает, потому что людям нужно отвечать на телефонные звонки и постоянно отвлекаться. Мой директор наверняка знал об этом, но он был настолько удивлен положительным ответом, что согласился. Я думаю, он согласился для того, чтобы просто вычеркнуть Тони из своего списка кандидатов. Вы понимаете, о чем я. Вы наверняка знаете таких дистрибьюторов, которые говорят, о, с ним я уже говорил, он в этом не заинтересован. Я думаю, именно поэтому он спросил его, но Тони ответил, «Хорошо, почему бы тебе не подойти ко мне в офис во вторник, утром часов так в десять». Итак, когда он сказал мне "А Тони, я переспросил его, «Тони? Это тот Тони, о котором пишут в газетах?» «Да, он самый». «Это из той-то компании?» «Да». «И встреча прямо в его офисе?» Да, в его офисе. Итак, мы пришли. Его приемная по размеру оказалась больше, чем моя квартира. В его кабинете стоял стол размером с боевой корабль. Возможно, я слегка преувеличиваю, но он и вправду был огромным. И там же рядом с этим величием стоял конференц-стол в его кабинете, который не предназначен для конференции. Это был небольшой стол на 25 человек. Изысканное красное дерево, кожаные кресла. Я вам гарантирую, что один этот стол стоил по меньшей мере 100 тысяч долларов. Мы сели за этот стол. Тони во главе, мой директор и я напротив друг друга. Я начал рисовать кружочки этому парню в его кабинете. Это была интересная ситуация. Дело в том, что он не присоединился к нашему бизнесу. Всю презентацию он был вежлив и слушал очень внимательно. Когда я закончил, он сказал, что по контракту ему запрещено заниматься другим бизнесом, потому что с компанией у него был заключен эксклюзивный контракт. Но вам, ребятам, я хочу сказать, что ваш бизнес — это отличная возможность для вас. Я очень рад, что вы занимаетесь этим бизнесом. Я желаю вам добиться большого успеха. На этой презентации я получил несколько очень важных уроков. Урок первый — когда вы составляете свой список и думаете, кого вы хотите привлечь в бизнес, сначала носите имена самых занятых, самых амбициозных и самых успешных людей. Это является абсолютной противоположностью того, что делают большинство людей. Помните, я говорил, что первый человек, которого я подписал, был мой сосед по комнате. Следующая компания — мой сосед по комнате, следующая — опять мой сосед. У каждого из нас есть так называемые спящие дистрибьюторы. У них всегда слабая мотивация, что бы мы им ни говорили. Мы все знаем людей, которым можно сказать, «О, кстати, мне нужен номер твоей кредитной карты, потому что я внес твое имя в регистрационный бланк». И к кому мы идем чаще всего? Мы идем именно к таким людям. Мы идем к тем, кому можно насильно вручить регистрационный бланк, кого можно ударить, если он не подписывается. И мы боимся контактировать с теми, «О, вас тоже били?» Итак, мы боимся идти вначале к успешным людям, Потому что думаем, он уже зарабатывает много денег, или у него уже высокий статус, или у него лучшее образование, чем у меня, у него же докторская степень, а я окончил только среднюю школу. Мы боимся обращаться к людям, которые выше нас по статусу. «Ой, она же исполнительный директор компании, а я официант. Как я смогу провести для нее презентацию?» Но я узнал очень важную вещь. Наиболее занятые и успешные люди являются наиболее открытыми для вашей бизнес-возможности. Найдите самого занятого человека, которого вы знаете. Найдите человека, который работает на трех работах. Одна работа на основе полной занятости, чтобы прокормить свою семью. Вторая – это доставка пиццы по вечерам ради небольшого дополнительного дохода. Третья – это подработка в супермаркете по выходным. Также он помогает своей церкви и является вице-президентом общества по разведению садовых роз. Позвоните этому человеку, и я обещаю вам, что он сможет выделить 45 минут своего времени, чтобы посмотреть вашу презентацию. Затем посмотрите свой список и найдите там человека, который нигде не работает а потом позвоните ему и попытайтесь договориться о встрече. И вы сами увидите, сколько это займет времени, потому что он так занят просмотром очередного сериала по телевизору или чтением желтой прессы, или сменой мешка для сбора мусора в пылесосе, что никогда не найдет времени для встречи с вами. Поэтому я советую вам в первую очередь обращаться к наиболее занятым, амбициозным и успешным людям. Второе, что я понял на той презентации, наиболее занятые и успешные люди отнесутся к вашему предложению с уважением. Такие люди никогда не воскликнут. «О, это же пирамида!» «Да это не!» «Да я никогда!» Вы никогда не услышите этого от успешных и амбициозных людей. Почему? Потому что они живут в реальном мире. Они зарабатывают деньги. Они знают, что такое бизнес. Они понимают концепцию приумножения усилий. Когда они смотрят на экспоненциальный рост кружочков, они сразу это понимают. Они говорят себе «минутку, сколько раз я не успевал позавтракать с утра, опаздывая на работу? Сколько дней в неделю я работаю? Что, если я все-таки выделю 7-10 часов в неделю на это?» Итак, один из секретов этого бизнеса — вам нужно начать быстро. Почему нужно начать быстро? Потому что этот бизнес проще строить быстро, чем медленно. Вы можете верить в это или не верить? Да, возможно, это звучит как парадокс, но это абсолютная правда. Этот бизнес легче строить быстро, чем медленно. Когда мы строим бизнес быстро, мы используем силу момента времени и энергию энтузиазма. Люди, которые видят экспоненциальный рост своей организации, вкладывают в него дополнительное время и энергию. И в результате вся организация растет быстрее. Посмотрите на ракету. Она тратит 75 или 85% топлива только для того, чтобы оторваться от Земли и подняться в атмосферу. А оставшиеся 20% расходуются на полет до Марса или Луны и возвращение обратно. Большая часть энергии тратится на преодоление гравитации и выход в атмосферу. То же самое касается сетевого маркетинга. Вам нужно преодолеть первоначальное сопротивление, страхи и препятствия, которые люди и сами воздвигают в своем уме, вроде «этот бизнес не работает», или «этот бизнес страшный и непонятный», или «почему я вообще должен этим заниматься?». Если мы начинаем бизнес быстро, то вся организация дуплицирует нас и развивается быстро. Итак, если вы действительно хотите начать быстро, то вы должны обучать всех ваших дистрибьюторов, которые работают с теплым рынком, в обязательном порядке составлять список минимум из 100 имен. «Наверное, вы думаете, я не знаю, что ваши люди говорят, что они не знают 100 человек». Конечно, они вам это скажут, ведь это заложено в их ДНК. Они не могут помочь сами себе, это их защитная реакция вот почему вы должны взять буклет быстрого старта и составить вместе с ними их список знакомых пользуясь памяткой по составлению списка знакомых пройдите с ними по вопросам у кого из твоих знакомых имя начинается на букву д у кого из твоих знакомых имя начинается на букву м у кого из твоих знакомых имя начинается на букву к у кого-то на кого купил свою машину у кого ты снимаешь свою квартиру кто не нчит твоих детей с кем ты ходишь в тренажерный зал кто твой массажист как зовут знакомую партнер и так далее. Когда вы проведете их через этот процесс, они сами убедятся, что знают гораздо больше, чем 100 человек. Помните, был случай, когда арестовали парня, который в течение многих лет рассылал по почте самодельные взрывные устройства в офисы американских компаний? Этот парень жил в диких лесах Монтаны, где не было ни электричества, ни воды. А когда его арестовали, то выяснилось, что его знали все, у кого брали показания. Про него говорили «А, да, помню такого, он посещал местный магазин, ходил на почту, парковал здесь свой мотоцикл, всегда был очень тихим и каким-то странным». Итак... Если этот бомбермен знал минимум 100 человек, то сколько знает ваш дистрибьютор? Когда собирали статистику по свадьбам, то выяснилось, что обычная свадьба в Америке собирает по 500 человек. 250 человек со стороны жениха и 250 человек со стороны невесты. А на похоронах в гостевой книге расписывается как минимум 250 человек. И если вы можете собрать вместе 250 человек, когда вы умерли, то как вы думаете, сколько людей вы сможете собрать, когда вы живы? Вот почему мы говорим своим людям «составьте список минимум из 100 человек». В следующей секции мы будем говорить о работе на холодном рынке. Мы поговорим о том, как составлять объявления, как делать прямую рассылку почты и работать по интернету. И я не говорю, что это плохо или не нужно этого делать. Я говорю лишь о том, что вы должны также работать с теплым рынком. И это вы должны делать вначале. Когда кто-то присоединяется к бизнесу и говорит я пока не хочу говорить с людьми, которых я знаю. Я хочу сначала подать объявление, а когда разбогатею, то буду обращаться к тем, кого знаю. Остановите его. Потому что он не понял этот бизнес. Возьмите его за руку, усадите на стул и повторите презентацию еще раз. Потому что он ничего не понял. Когда он, наконец, осознает суть этого бизнеса, то первые люди, к которым он обратится, будут его лучшие друзья. Это будут его родители, брат, сестра, коллеги, с которыми он работает, друзья, с которыми он играет в софтбол, его девушка и вообще все люди, которые для него важны. Если он еще не обращался к этим людям, то он еще ничего не понял, и вам нужно провести для него презентацию заново. Если я кого-то спонсировал, и он мне говорил, «Нет, нет, я не буду пока говорить с людьми, которых знаю, я лучше подам объявление», я отвечал, «Знаешь что, давай я верну тебе твои деньги и отдай мне свой дистрибьюторский кит, потому что я думаю, что этот бизнес не для тебя». Был ли я строг? Да. Но вы и сами со временем, когда будете достаточно богаты и зрелы, начнете устанавливать границы. Где будут проходить эти границы? Все зависит от того, насколько вы богаты и зрелы. Я уже богат, но, может быть, еще недостаточно стар. И я устанавливаю границы. Если человек боится обратиться к своим знакомым, то я считаю, что ему нечего делать в этом бизнесе. Даже если он хорошо зарабатывает и готов оплатить рекламу в газетах на всю страницу, или рассылку 10 тысяч кассет или 5 тысяч писем по почте, я говорю ему, почему бы тебе сначала не поговорить с твоим братом или коллегой по работе? Если он не может заговорить о бизнесе со своим знакомым, как он будет говорить с незнакомыми людьми. Это не просто мое мнение, это подтверждается практикой. Люди, которые спонсируются с холодного рынка, обычно не добиваются успеха, потому что не верят в этот бизнес. Они думают, о, сейчас я быстренько разбогатею, а потом уже расскажу всем своим знакомым. Я не понимаю такие мысли, и я знаю, что это не работает. Итак, всем своим дистрибьюторам, я говорю, составить список знакомых, и вам рекомендую делать то же самое. Как вы это сделаете, я оставлю на ваше усмотрение, но фундаментом вашего бизнеса обязательно должен быть теплый рынок. Когда они составили свой список из ста человек, я советую им для быстрого роста сначала обращаться к людям из трудного списка, то есть к тем людям, с которыми они даже боятся заговорить. Это люди, которые зарабатывают больше денег, или у них лучшее образование, или больше опыта. Почему они боятся заговориться с этими людьми? Потому что сами выстроили такие убеждения в своем уме. Далее, если я спонсировал Юлю в бизнес, и я знаю, что она пока не уверена в себе, то все равно я попрошу ее составить список знакомых и выделить в нем 10 наиболее амбициозных, успешных и занятых людей, которых она знает. Можно отметить эти имена звездочками. Это будет список людей, которым она, скорее всего, боится обратиться. Когда она составит этот список, я позволю ей использовать меня для того, чтобы подписать этих людей. Она боится обратиться к этим людям, потому что думает, что не обладает достаточным авторитетом в их глазах, так как не зарабатывает много денег, или не имеет такого образования, или по любой другой причине. Я позволю ей делать промоушен на меня. «Привет, я хочу, чтобы ты послушал этого парня. Его зовут Рэнди. Он очень успешен в бизнесе, и он расскажет тебе, как добиться того же». И теперь она пытается не спонсировать этого кандидата, а только получить его согласие на встречу или на конференц-звонок. Для этого она использует «Мой авторитет». Позже мы поговорим о шести недельной программе воспитания самостоятельности в дистрибьюторах. То есть через шесть-восемь недель ваши дистрибьюторы должны уметь работать без вашей помощи. Я думаю, определяющим компонентом этого качества является их способность делать самостоятельные приглашения. Представьте... Представьте, что мы делаем звонки кандидатам. Положите рядом с телефоном диктофон и записывайте все, что я говорю. Позже вы сможете прослушать эту запись много раз, чтобы научиться делать то же самое. Я вам советую обязательно попрактиковаться самостоятельно. Проведите конференц-звонок для своей собаки. Проспонсируйте вашу собаку 27 раз, пока не почувствуете себя уверенным. Или, предположим, мы встречаемся один на один, я беру свой ежедневник, она берет свой ежедневник, мы планируем ее расписание работы по 7-10 часов в неделю, а я совмещаю ее расписание с моим. Это мой новый дистрибьютор, поэтому я инвестирую в него свое время. В самом начале мы планируем расписание встреч с людьми из ее трудного списка. Я ей говорю, возьми свой блокнот, я возьму свой, и все, что я буду писать на встрече, записывай за мной. Ты должна записывать все, что я делаю, потому что твоя работа заключается в том, чтобы научиться проводить такие же презентации настолько быстро, насколько это возможно. И я научу ее этому, на примере спонсирования людей, из ее трудного списка. Позвольте вам сказать, каков будет результат. В результате мы проспонсируем несколько человек из ее трудного списка. Это могут быть 2-3 человека, а могут быть 4 или 5. Мы спонсируем людей, с которыми она боится заговорить о бизнесе, то есть самыми успешными, амбициозными и занятыми людей из ее списка. И несколько человек оказываются в ее группе. Теперь ей не нужно волноваться по поводу этих людей, потому что из списка 100 знакомых она отработала 10 самых трудных людей. Она уже практически не будет волноваться, когда будет спонсировать оставшихся 90 человек. Самая тяжелая часть работы уже сделана. В ее группе уже подписан исполнительный директор крупной компании, доктор наук и самый известный в городе адвокат. Она теперь не будет волноваться, когда будет звонить знакомой официантке, или медсестре, или массажисту, или водителю. Мы рассеяли страхи и внесли уверенность. Чем быстрее наши люди почувствуют в себе смелость и уверенность, тем быстрее они смогут построить свою группу. Я советую вам работать сразу с двумя-тремя линиями одновременно. Работа с двумя-тремя линиями одновременно оптимально подходит для обычного человека, уделяющего бизнесу 7-10 часов в неделю. Итак, проведите 2-3 своих первых линий через этот 6-8 недельный процесс, чтобы они стали самостоятельными. А затем вернитесь к своему списку и обратитесь к 10-20 кандидатам, чтобы спонсировать 2-3 новых линий. Затем повторите этот процесс 5-6 раз в год. Работая таким образом, вы построите... Мощную, быстро развивающуюся организацию. Основа всей вашей работы на теплом рынке базируется на списке знакомых минимум из ста имен. Ключ к успеху в этом бизнесе — это список знакомых, даже если вы спонсируете людей на холодном рынке. На следующем диске мы поговорим о работе на холодном рынке. Допустим, вы спонсировали кого-то по объявлению. Вы делаете с ним встречу один на один, даете ему тренинг быстрого старта, помогаете ему составить его список знакомых, а затем проходите по его списку трудных людей, пока он не начал дуплицировать тот способ, которым вы привлекли его в бизнес. Он должен сначала отработать свой список знакомых, потому что если он будет работать только на холодном рынке, это не будет эффективно. Еще один очень важный момент, касающийся спонсирования на теплом рынке. Копайте колодец глубже, пока вода в нем не высохла. Не позволяйте своему списку закончиться. Вы должны постоянно его пополнять, чтобы потом не говорить. «О, а вы мне об этом не сказали. Я сделал список из ста имен, а мне его не хватило». Вы каждый день встречаете новых людей. Сегодня, возможно, вы встретили 5-10 новых человек. Только перед этой встречей или во время перерыва вы встретили пять человек в холле. Когда вы присоединяетесь к компьютерному или спортивному клубу, когда вы переезжаете на новое место жительства, когда вы получаете новую работу, когда идете на вечеринку или в ресторан с друзьями, вы все время встречаете новых людей. Вы не должны сразу пытаться спонсировать их людей. Просто придерживайтесь такой идеи. Я буду каждый день знакомиться с новыми людьми, и как только у меня появится новый знакомый, я занесу его в свой список. Можете также обмениваться визитками. Для тех, кто хочет серьезно подойти к этому делу, у меня есть альбом «Рекрутирование один на один». Некоторые из присутствующих уже слушали этот альбом. Там говорится о технике, которая называется «Два контакта в день». У меня была такая мантра «Два контакта ежедневно дадут мне свободу непременно». Каждое утро я клал пару монет в карман. Когда я встречал одного человека, я перекладывал одну монету в другой карман. Когда встречал второго, перекладывал вторую монету. Я не возвращался домой, пока не встречал двух новых человек. Так в моем списке появились новые имена. Теперь, когда 6-8 недельный процесс подходит к концу, и ваш новый дистрибьютор становится самостоятельным, вы возвращаетесь к своему списку, и вместо того, чтобы говорить «С кем же мне теперь разговаривать?», вы скажете «Кому теперь предоставить эту возможность?». Следующая важная вещь, которую вы для себя откроете, заключается в том, что ключ в успешном спонсировании — это поддержка осанки. Под осанкой я подразумеваю не то, как вы стоите. Это тоже было бы неплохо, и мне самому следует лучше следить за своей осанкой. Я говорю о той осанке, с которой вы обращаетесь к кандидату. Когда я только начинал заниматься этим бизнесом, я спорил со всеми. Я звонил людям, и все мне говорили «нет». Они говорили, почему не могут встретиться со мной, почему это плохое дело, почему это не сработает, и я начинал спорить со всеми. Но такой подход к делу работал не очень хорошо. Тогда я перешел к плану «Б» и начал умолять людей. Я говорил, ну пожалуйста, приди ко мне на встречу. Если ты придешь, я куплю тебе ужин и выпивку. У меня не было осанки, поэтому и доверие в глазах кандидатов у меня тоже не было. Когда у вас есть осанка, вы знаете, чем владеете, вы осознаете ценность вашей организации. Когда вы прослушаете этот тренинг, вы узнаете, как построить организацию стоимостью в 5 миллионов американских долларов или 10 миллионов австралийских долларов, или 3-4 миллиона английских фунтов, или 4-5 миллионов европейских евро. Неважно, в какой части света вы живете, я покажу вам, как создать организацию, которая превратит вас в мультимиллионера. Итак, когда вы осознаете, у вас сразу появится осанка. Когда я выхожу делать презентацию, я держу в своем уме идею о том, что обладаю 5 миллионами долларов. И смотрите, как ведут себя в бизнесе новички. Например, жена с мужем после презентации садятся в машину, и муж начинает стонать. «Дорогая, что ты думаешь? Как, по-твоему, Смит выглядит заинтересованным? Как думает, Джо будет этим заниматься?» Давайте я скажу, когда у вас появится настоящая осанка. Она у вас появится, когда вы пойдете навстречу, а в своем уме будет точно знать, что у вас бизнес на 5 миллионов долларов. Если у вас будет такая уверенность в себе, то люди будут смотреть на вас и думать, «Я не знаю, что знает он, но он явно что-то знает. Я не знаю, куда он идет, но у него определенная есть цель. Я не знаю, что делает он, но я хочу делать это вместе с ним». Они чувствуют вашу уверенность. Вы проводите презентацию, потом идете к своей машине, бросаете пиджак на заднее сиденье и, поворачиваясь к своей жене, спрашиваете, кто следующий? Вот что такое осанка. Вы знаете, чем вы владеете. Вы не думаете, ой, кому я смогу это предложить. Вы думаете, так, кому я хочу дать возможность на 5 миллионов долларов. Кто следующий? Итак, пополняйте свой список и повторяйте в уме мантру. Два контакта ежедневно дадут мне свободу непременно. Знакомьтесь с новыми людьми, обменивайтесь визитками и телефонами, создавайте новые связи, в общем, заводите новых друзей. Я рекомендую вам два тематических ресурса, свой альбом «Рекрутирование один на один» и альбом Лизы Хименес, который называется «Радикальный рекрутинг». Я рекомендую вам программу Лизы, и скоро на моем сайте randygage.com появится ссылка на программу «Радикальный рекрутинг». Наши программы как связывающие звенья, обязательно их прослушайте. И из этих программ вы узнаете некоторые сценарии разговора и другую важную информацию. Но основная идея здесь в том, чтобы вы просто заводили новых людей. Заводите новые контакты и коллекционируйте телефонные номера. Вам не нужно проводить презентации в супермаркетах. Вам не нужно пытаться проводить презентации в интернете или по телевидению. Вам нужно просто заводить новых друзей. Вы вносите их в свой список, а затем через шести-восьми недельный период. Когда ваши люди становятся самостоятельными, вы смотрите в свой список и говорите себе, «Итак, из 82 оставшихся в списке кандидатов, кто те 10 наиболее занятых, амбициозных и успешных людей, которым я хочу предложить бизнес на 5 миллионов долларов?» Если вы действуете таким образом, ваш список никогда не кончится, даже если вы занимаетесь бизнесом 15 лет. Никогда. Так что не говорите, «О, у меня уже закончился список». Даже если вы работаете, на маяке и 30 дней подряд смотрите на корабли все равно вы не можете говорить, что у вас закончился список, потому что этого не может произойти. В современном обществе невозможно жить обычной жизнью, не встречая новых людей. Если вы думаете, что вы не встречаете новых людей, то вы просто не используете свое критическое мышление, чтобы распознать этих людей и занести их в свой список. Так что всегда копайте колодец глубже, прежде чем в нем высохла вода. Итак, если у вас маленький список, у вас слабая Осанка. Если у вас большой список, у вас сильная осанка. Убедитесь в том, что в вашем списке всегда достаточное количество кандидатов, чтобы у вас была хорошая осанка. У нас есть различные способы обращения к кандидатам. У нас есть прямое обращение, косвенное и скрытое обращение. Что такое прямое обращение? Это когда вы говорите «Слушай, а что ты знаешь о компании «Гербалайф»?» Или «Слушай, а что ты знаешь о сетевом маркетинге?» Или «Слушай, а ты слышал когда-нибудь о компании Oxifresh?» Или «Слушай, а тебе кто-нибудь рассказывал о компании Manatec?» Это прямое обращение. Еще у нас есть скрытое обращение. Мы приглашаем людей на ужин, а когда подходит время для десерта, мы выдвигаем белую доску и начинаем рисовать кружочки. Или мы приглашаем их домой посмотреть интересный фильм, а вместо этого ставим в DVD-проигрыватель фильм о компании. Это и есть скрытое обращение. Эти методы начали использовать в 1974-1975 годах, и тогда они были очень эффективными, однако сегодня они не очень эффективны. Я бы не рекомендовал вам их использовать. Вместо скрытого обращения я бы рекомендовал вам использовать косвенное обращение, вроде того, «Слушай, я занимаюсь интересным маркетинговым бизнесом здесь, в Детройте, и нам нужно несколько ключевых человек. Ты заинтересован в создании пассивного дохода? Или мы развиваем свой бизнес здесь, в Лос-Анджелесе, и мы ищем людей, которые хотят создать второй источник дохода? Это тебя интересует?» Это косвенное обращение. Итак, я рекомендую вам использовать прямое обращение для людей, которых вы хорошо знаете. Это друзья, соседи и родственники. Позвоните им и спросите, «Привет, что ты знаешь о компании Celltech?» Наверное, некоторые из вас шокированы идеей прямого обращения, потому что вы думаете, что люди скажут, «Это пирамида, это нелегально», и повесят трубку. На самом деле это не так. Я годами использую прямое обращение, и это революционизировало мой бизнес. Почему нужно использовать прямое обращение? Потому что все ваши друзья, соседи и родственники уже знают, что вы в бизнесе. Как они узнали об этом? Потому что они говорят о вас, когда вас нет рядом. Я вам этого не говорил. Но если Бекки позвонит вам, знайте, что она в одной из этих Амвеевских компаний. О, нет, это не Amway, это Усана или что-то похожее. Они продают какие-то пылесосы и посуду. В общем, это какая-то пирамида вроде Амвея. Но вы от меня этого не слышали. И когда вы звоните и спрашиваете: привет, что ты знаешь о сетевом маркетинге, они думают, о! Она не пытается хитрить. Она открыта и честна со мной. Когда вы присвоите бизнес подобным образом, вы эффективны. Итак, для людей, которых вы встречаете, следуя формуле два контакта ежедневно дадут мне свободу непременно», я вам рекомендую использовать косвенное обращение. Вы встречаете людей на работе или на улице, вы разговариваете с ними по телефону, вы встречаете учителя вашего ребенка и узнаете его телефонный номер. Вы можете позвонить им, сказать о бизнес-возможности и остаточном доходе, пригласить на встречу два на одного или на трехсторонний звонок со спонсором и уже потом представить саму компанию. В зависимости от степени вашего знакомства с человеком используйте либо прямое обращение, либо косвенное. Для хорошо знакомых людей используйте прямое обращение, для малознакомых — косвенное обращение. Изучите ресурсы, о которых я упоминал, чтобы узнать, какие нужно использовать сценарии разговора. Какие же есть хорошие места, где можно встретить хороших кандидатов? Что ж, я предпочитаю культурные мероприятия. Оперы, симфонии, пьесы. Люди, посещающие такие мероприятия, ценят хорошую жизнь. А мне нравятся люди, которые любят хорошую жизнь. Сегодня билет на оперу или концерт симфонической музыки стоит не так уж и недорого. Люди, которые ходят в такие места, имеют хорошую работу и уже добились определенного успеха. Я ищу именно таких людей. Я не ищу людей, которым нужно 10 долларов, чтобы купить несколько брошюр. Да, я знаю, что им нужен бизнес, да, я знаю, что им нужна помощь, но позвольте рассказать вам секрет. Помогая сначала нуждающимся, вы сами станете таким. Сначала следуйте за успешными людьми, а уже потом можете делать пожертвования. Это были культурные мероприятия. Теперь духовные центры. Это церкви, синагоги, возможно, храмы, места, где собираются духовные и высоконравственные люди. Мне нравятся люди, которые ходят туда. Книжные магазины. Люди, которые вечером в пятницу читают книги, вместо того, чтобы отдыхать в ночных клубах, это люди, с которыми вам понравится общаться. Люди, которые ходят на обучающие курсы. Это люди, которые заинтересованы в собственном образовании и обучении. Курсы повышения квалификации тоже отличные места, где можно встретить замечательных людей. Семинары по саморазвитию очень часто проходят во всех городах. Вы можете посетить семинар по саморазвитию с пользой для себя, а также для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, обменяться рукопожатиями и визитками. Такие места посещают хорошие люди. Спортивные лиги. Присоединитесь к команде по софтболу или сходите в боулинг. Посещайте клубы, например, шахматный клуб или клуб садоводов. Люди, которые занимаются атлетикой или спортом в тренажерных залах, обладают целеустремленностью, а люди, которые посещают шахматные клубы, используют свой ум и критическое мышление. Мое самое любимое место, где я люблю встречать новых людей, верите или нет, это ручная мойка автомобилей. Люди, которые моют свои машины на ручных мойках, ездят на Мерседесах, БМВ, Ягуарах, Роллс-Ройцах, в общем, на хороших и дорогих автомобилях. Я выбираю самых занятых, самых амбициозных и самых успешных людей. Это люди, с которыми я встречаюсь в первую очередь. Поэтому я обожаю ручные мойки. Верите вы или нет? Итак, мой первый совет на миллион долларов. Сегодня я дам еще несколько советов, и если вы сумеете применить их в жизни, то это может принести вам миллионы долларов. Итак, вот мой первый совет на миллион долларов. Спонсируйте... СВОЮ СЛАБОСТЬ. СПОНСИРУЙТЕ СВОЮ СЛАБОСТЬ. Вы можете сказать, «Я ужасно боюсь сделать презентацию. Я никогда не смогу провести встречу. Я не знаю это, я не знаю то, я не знаю, как разговаривать с людьми». Тогда спонсируйте нескольких профессиональных ораторов, которые любят выступать на публике. Если у вас нет машины, спонсируйте людей, у которых она есть. Если у вас нет денег, спонсируйте тех, у кого они есть. Какова бы ни была ваша слабость, спонсируйте ее, и она исчезнет. Например, когда я начинал бизнес, я был патологически стеснителен. Я боялся подойти и заговорить с людьми, и как-то раз я сказал себе, «Я найду пять дружелюбных, общительных и компанийских человек, которым нравится общаться с людьми». Я спонсирую их в свой бизнес, и это нейтрализует мою слабость. Именно это я и сделал. Какова бы ни была ваша слабость, спонсируйте ее, и она исчезнет. Если вы это осознаете, это принесет вам по меньшей мере миллион долларов». Хорошо, когда мы вернемся, мы поговорим о том, как работать за пределами теплого рынка, как знакомиться с людьми, которых вы никогда раньше не встречали, и как быстро спонсировать на холодном рынке. Спасибо.